Приветствую всех рыбоходников! Сегодня я получил очень интересную посылку, она очень полезна для рыбалки, особенно для спиннингистов. Начнем распаковывать посылку. Это набедренный подсумок для спиннингистов. Значит, у него имеется кармашек можно сюда какие-нибудь пассатижи положить или допустим ножницы вот, допустим, вот так вот и застегивает и очень удобно доступно отстегнул, ножницы вытащил и обратно застегнул вот имеется у него значит вот такой вот тубус это для спиннинга допустим когда вы находитесь на рыбалке и чтобы вам руки свои освободить, вставляете сюда спиннинг и занимаетесь своими делами, там, ну, допустим, перенацепить какую-нибудь блесенькую или какую нибудь джик-головку. То есть вот этот тубусом вытаскивается. Вот. Также карман остается. Но лучше, конечно, этот тубус не потерять во время рыбалки. Также имеется дополнительный карман. Этот карман предназначен для коробочки с наживками. Это цепляется на нижнюю часть ноги до колена, а эта часть цепляется на забедренную часть вашего тела. Имеется вот здесь вот мягкая часть, прошит под сумок очень хорошо, нитки никакие не торчат, никаких заусенцев нету. Имеется еще некоторые расцветки. Отдал я за этот подсумок 1350 рублей. Ссылка на этот товар будет у меня под видео. Ну а теперь остается только поехать и его протестировать уже в процессе самой рыбалки. Место, конечно, я выбрал не столь пейзажное, но я себе выбрал время и я решил выбраться ближе к воде, чтобы продемонстрировать небольшой видеообзор этого подсумка. Этот подсумок очень легкий и легко застегивается. В тубус помещается практически любой спиннинг. Размер тубуса составляет 31 см. Единственный минус, это когда, если у вас находится спиннинг в тубусе, очень сложно передвигаться. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Ну и всем рыбоходникам счастливо. До следующей рыбалки. Ни хвоста, ни чешуи.